Всем привет, друзья, с вами как всегда Магивара, и ставьте лайкосик, кто тоже задолбался учиться 2 сентября, а я прихожу с шараги весь уставший, как будто я три года там перерыва учился. Сегодня вышел вот этот пинтик, красный глазик робота, как на циклопа, вот, и прохожу все эти 8 игр, ну максимум, которые доступны, чтобы пройти это испытание, все 8 игр я должен выиграть только за гавса, это очень сложный квест. В принципе, надеюсь, это для вас интересно. А еще, я все это видео обрезал, все каточки, потому что, по моему мнению, это достаточно будет интересно смотреть, когда показана концовка, как я выигрываю, как я побеждаю. Потому что, если честно, я бы не смотрел 17 минут. Вот. Если вам нравится. Вот если вам нравится, то обязательно пишите. 17, хоть 20, я буду все вам оставлять. Как я прохожу все. Но в целом мне так больше нравится. Вот поэтому оцените, как, как вам зайдет. Чтобы я мог понимать. И это испытание с э, роботом еще, тем более. Э, модификатор. Это очень интересно, когда робот уходит куда-то к ним, а не к тебе. Это вообще такой, такая э, лафа. И ты, получается, идешь... Они поджимаются за счет этого робота, его невозможно убить за даже полминуты или минуту. Вот, и ты идешь, поджимаешь, убиваешь их и все. Там гемы собираешь, звездочки. Вот сейчас уже ограбление. Мы прошли второй этап, идем к третьему. И за гавсы достаточно, оказывается, легко играть. Даже в сейфе, когда... Ну, в принципе, он не подходит. Но в целом, когда ты даешь бусты э, союзникам, они получают... И вот, например, Джесси сейчас идет... Кидает ульту, и там уже сейф будет сейчас коцаться очень быстро. Вот. И смотрите, даже против була я нормально, достойно сражаюсь и побеждаю. Здесь идет Джесси, она кидает ульту. Я ее быстренько со своей ульты забираю. Наш, наш сейф атакует робот. Очень странно, что не мои мешки. Я пытаюсь защитить своим телом, чтобы мои успели забрать чужой сейф. В общем, мы побеждаем. это За шестую побед получаем золото. Вот, 8 побед, и достаточно легко получаем за седьмую победу еще большой ящик. И отправляемся в восьмую игру. Я не стал вырезать. Думаю, вам будет интересно последнюю карточку увидеть. Вот. И даже не знаю, я этот видос в целом впервые записываю после шараги, чтобы прям целеустремленно, чтобы что-то сделать интересно. Во-первых, каждый день я что-то узнаю новое и пытаюсь сделать контент интереснее. Это самое главное для меня. Это развитие. Но когда у тебя все силы забирает учеба, это очень сложно достаточно делать. Я надеюсь, контент не станет хуже со временем. Вот. И смотрите, робот идет к ним на базу и их просто поджимает. А, нет, это моих поджимает. Одно папе остался, я еще косой не могу смотреть за, за боем. В общем... в общем, испытание с трандомами вот такое происходит. Достаточно легкое. Даже на восьмом матче мы попадаемся против таких людей, которые даже... Вот у меня Роза. Мы выиграем все равно как-то. Получая две тычки, отхожу, чтобы подхилиться. Иначе я могу умереть. Это будет плохо. Пайпер убивают. Здесь прижимаем Брок и Нани. Нани идет с ульты. Что-то пытается сделать. У нее еще и телепорт бессмысленный. Вот. И здесь остается один Брок. Против троих он ничего вообще не сделает. Это последняя каточка. Вот. И обязательно... Если вам понравился видеоролик, поставьте лайкосик. Подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.